Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – энергия человека. Каждый из нас знает, что в жизни каждого существуют источники разных энергий, от маленькой до крупной. Мы знаем, что в космосе огромное количество энергии, при которой рождаются и умирают планеты. При этом высвобождается огромное количество энергии, опасной и полезной. На Земле происходят тектонические сдвиги, бывают всевозможные разрушения вследствие движения земной коры, вулканические извержения, всевозможные катаклизмы природные. Это тоже энергия. Когда идет дождь, снег или дует ветер, это тоже энергия. Удар молнии, шум грома, это тоже энергия. Если говорить о человеке, когда мы мыслим, нейроны в нашей голове испускают некие импульсы, которые тоже являются энергией. Наша нервная система работает тоже по такому принципу. Это тоже некая энергетическая система. Энергия повсюду – в воде, в земле, в воздухе, в организме каждого существа. Она есть и в дереве, она есть в солнце она повсюду я хочу вам рассказать сегодня о том как отрицательная и положительная энергия энергия наших мыслей и поступков действует на нашу жизнь каким образом происходят так называемые обратные процессы когда злые люди живут плохо, а добрые живут хорошо И всем известная пословица, которая гласит как аукнется, так и окликнется очень мудрая пословица она говорит о том что человек живет так, что он зависит прямо от того, что он дает миру. То есть человек живет так, как он относится к миру, как он с ним взаимодействует, что он дает, он и получает. Дает добро, получает добро, дает зло, соответственно, и получает зло. Я вижу мир огромным зеркалом. Свою жизнь, свою судьбу я тоже ощущаю зеркалом. То, что я даю зеркалу, то оно и отражает. Что оно видит, то я вижу, то вижу и я. Что получает мое зеркало, то получаю и я. От зеркала ничего не утаишь, оно видит все. Оно чувствует мысли, видит эмоции, видит мои поступки. И отражает то же самое. Если человек задумает что-то неладное, месть, воровство, какое-то преступление, что-то, что повредит ближнему, либо изменить ситуацию к худшему, что-то скверное. Он должен быть готов к тому, что он в ответ получит ответную реакцию, абсолютно соизмеримую с тем, что он дает людям. То есть зеркало его реагирует. Это закон бумеранга, что он запустил в мир, в природу, то он и получает. Если он мстит, кого-то обижает, сквернословит, судит, осуждает, ставят ярлыки, крадет, лжет и так далее, то же самое происходит с ним. Но порой это происходит с его родными. Приходят болезни, неприятности, болеют дети, близкие, родители, супруги. Эти люди настолько являются гордецами, что этого не понимают и не видят. Они чувствуют исключительность в своей жизни и безнаказанность. Они не признаются в своих ошибках, никогда не извиняются, почти не улыбаются. Это, это люди-корочки. Их видно со стороны. Они надменные. Редко их видишь в хорошем настроении. Если не смеются, то у них какой-то особый оскал, особая улыбка, не похожая на других. У них постоянные проблемы. Да, они их решают, но проблемы постоянно, понимаете? Они не уходят. Это не всякая моя источник вечной проблемы не имеет значения, в каком они в социальном статусе находятся и какое у них материальное положение. Они могут быть богатыми или бедными. Проблемы всегда. Это люди, которые в движении всю жизнь. Они не отдыхают, они не видят ни смысла жизни, не успевают за темпом жизни. Они просто проживают, прожигают свою жизнь на решении всевозможных проблем, работая на аптеку, скандали, ругаясь со всеми повсюду. В семье плохо, на улице плохо, с соседями плохо, на работе плохо. Так и живут найти в невидении, не понимая, что происходит. Жаль таких людей. Это особое наказание. Жить в неком коконе. Жить, не понимая, что происходит, и не осознавая, что делать. Они принимают это состояние как данности. Это значит, что их не зеркало спроецировало и вернуло им то, что дают они постоянно. Они 24 часа в сутки дает миру злобу, зависть, ревность и так далее по списку. То же самое и мир возвращает. Закон бумеранга, закон сохранения энергии. Эти люди не понимают, что такое законы кармы и законы причинно-следственных связей. Они не могут увязать между собой две вещи, что они делают сейчас и что происходит с ними. Совершенно по-другому живут люди добрые. Это счастливый народ. Всегда улыбается, всегда у них все хорошо, они не чувствуют проблем. Любые проблемы решаются легко и непринужденно. Народ спокойный, отзывчивый, всегда всем желает и мысленно, и словесно добра. Всегда улыбается, с ним приятно общаться. Хорошо выглядят, подтянуты, даже если люди полненькие, это весельчаки. С ними хорошо, с ними уютно. это люди солнышки. Очевидно, что своему зеркалу жизни они дарят добро в ответ, и отражение света идет, Если ты светишь светом, то этот свет же в отражении зеркала светит тебе. Опять же, тоже закон бумеранга. Они запускают доброе в мир и возвращаются. Этот, этот бумеранг теплым, ярким, красивым и добрым. Это те люди, которые живут в неком другом измерении. Они никого не оскорбляют, никому не завидуют. Они ни с кем не ссорятся и не спорят. Им это не нужно, им не до этого. Им это неинтересно. Они не понимают, для чего и ради чего нужно ругаться со всеми подряд, кому-то завидовать, постоянно о чем-то думать, мстить и оскорблять. Это просто счастливые люди, которые понимают принципы жизни. Что дал, то и получил. Как оукнется, так и окликнется. Это совершенно, совершенно иная цивилизация это люди среди нас но они живут по-другому и выглядят по-другому я бы очень хотел, чтобы те люди которые в свое зеркало дают негатив, отрицательные энергии, эмоции, мыслят плохо думают о других и о себе, в том числе плохо им нужно перенастроиться, им нужно сделать перезагрузку перезагрузку всего сознания нужно вытряхнуть из головы свое сердце из души всю ту грязь, которая наполнила их до края. Нужно просто остановиться, нужно проанализировать, нужно попытаться понять, почему с вами такое происходит, почему болеют дети, болеют супруги. Рано кто-то уходит из семьи, умирает. Постоянные проблемы. Найдите в себе силы заглянуть в зеркало, понять, почему так с вами происходит. Просто посмотрите в зеркало, разберитесь в себе. Поймите, прослушайте, просмотрите каждый свой поступок, что было сегодня, вчера, позавчера, месяц или год назад. Обратите внимание, как относятся к вам люди, почему они так к вам относятся. Вы все поймете. Просто начните с чего-то, загляните в свое зеркало жизни. Понимаете? Творите добро. Забудьте о негативе. Помните, что мир создан Богом для счастья, ради счастья. Нам не стоит ссориться о нем ни по каким поводам нам нужно, нужно жить жизнь ведь скоротечна, вы помните? каждый день нам никто назад не восполнит каждый час потерянных пустую на склоке на распри на скандалы на моменты зависи злобы и мести нам же никто не вернет поймите это живите счастливо наслаждайтесь каждой минутой своей жизни любите всех и все вокруг любите деревья, природу, животных людей, Солнце, Господа, все вокруг, и все вокруг будет любить вас. Берегите свое зеркало, не омрачайте его, пусть вам из него улыбается знакомый, светлый, веселый, счастливый человек. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.